Все привет, ребята! С вами я, Ильшат Вазлы, это канал Дэви. И, друзья, взгляните на статистику канала Геннадий Корин. У него было подписчиков 1 миллион 990, 909 тысяч 188, а сейчас у него, у Кинати Ворина, 1 миллион 899 тысяч 808 подписчиков. Давайте поможем ему набрать 2 миллиона за, за этот код. Вот. Показываем еще раз статистику. Видно вам, да, сейчас? Вот. Геннадий Горин официальный, настоящий его. Ему нужно 100 тысяч, 192 подписчика, чтобы его было. Вот. Приближу чуть-чуть. Это можно узнать статистику, когда на него отписались. Вот, такое видео у нас короткое получается, я так, вам напомнить, я тоже на, на него подписан, я его подписчик. Сейчас вам покажу, ставлю на паузу и возвращаюсь. Вот, я тут, как вы видите, вот, я на него подписан, вот, вот. Я еще раз на него подписан, вот. Подписчиков было вчера, вчера буквально. Было один. Миллион девять там было. А сейчас 89 девять стало. Я сам удивился, когда сошел на его канал. Геннадий Горин, заметь, у тебя подписчиков потихоньку уходят, Точнее, не по сам подписчики, а YouTube подписывает. Это. Вот. А что, с вами был я. Решат Воздуев. Это канал... Дэви, всем удачи, всем пока-пока.